Всем привет! Мы на канале Декатлон ТВ И сегодня я расскажу, как сделать девушке спортивный подарок на 8 марта и не получить по щам. Для начала вы можете просто сделать подарок Милая, это тебе Но вряд ли это прокатит Ты думаешь, что я толстая? Чтобы не смутить девушку, объясните ей, что подарок принесет только пользу Дорогая мне кажется, тебе надо попу подкачать, а то отвисло. У тебя сейчас челюсть отвиснет. Но в конечном счете можете просто бросить подарок к ее ногам. Милая, <свист> это тебе. На самом деле, покажите, что вы ее действительно любите и цените такой, какая она есть. Любимая, нет предела совершенству. Ты у меня такая красивая.